рад всех приветствовать на канале многодетный бестолковый папа сегодня видео будет об этом руле в это лето в июле у нас была жара прям до 40 градусов доходила и когда руле поворачивал у меня вот это все отодралось и прям настолько что невозможно смотреть мне подсказали что можно за 2000 рублей обтянуть кожей у тех кто шьет чехлы на автомобиле и я хотел это сделать, а потом подумал, залезу на Алиэкспресс к китайцам, к старым добрым китайцам. И вот они прислали мне посылочку. В ней вот такая вот штука. И вот эта вот ниточка с иголочкой. И сейчас мы этот руль будем одевать. Накладку на руль. Написали, что это кожа, но не уверен абсолютно в этом. Да, это, наверное, не кожа. так вот удобнее развернул на себя чтобы туда не заглядывать за руль И здесь просто сейчас также стежки сначала сделаю все дальше подтягивать будем уже выровняем сам руль можно купить готовый который одевается да, на руль но они по качеству этот как бы такое у него хорошее то что на стежках то что вот на этих ниточках он как бы смотрится как будто он сшитый а те они просто как пластмасска и пластмасска не, не очень красиво смотрятся этот по ощущениям будет прям хороший вот тут уже видно, что прям красиво получается. И то, что красные нитки взял, хорошо. Черные было бы не очень. Не выделены были стежки бы, не очень так выделялись бы. Так, наше маленькое путешествие. Иголочки и ниточки подходит к концу. Надеемся на ваше понимание. В общем, мне нравится, как эта штука получилась. Даже вот эти вот, где выступы на руле, все хорошо обогнуло. Прям четко. Вот, все мои эти не видно Единственное, вот здесь на углах но ну, Это прям вообще незаметно Классно все получилось, прям вообще доволен а... Стоит этот руль 250 рублей С доставкой, все китайцы высылают Классно, удобно, маленький пакетик Все, как бы это... Пришло гораздо быстрее, чем ожидал Наверное, дней 10 Или 2 недели, примерно так Посылка шла. То есть, ну быстрее, чем я думал, пришла. И... И продавец, как бы такой, вообще ненормальный попался. Не все китайцы нормально общаются. Этот прям этот, все хорошо на вопросы отвечал. И все такое. Я люблю помучить вопросами продавца, чтобы посмотреть вообще, как он себя будет этот вести. То есть китайцы немножко вредные люди. Вот, и как бы я проверяю их то есть если он нормально общается я задаю кучу неудобных вопросов если он нормально себя как бы ведет я у него покупаю, если нет ну, просто до свидания там сразу вдогонку он же дает других продавцов с таким же товаром в описании к видео я оставлю ссылку на Алиэкспресс на этот товар и оставлю номер карты Сбера кто хочет за эту рекомендацию мою немножко скинуть донат, то буду признателен. В общем, все, ребят, на этом видео заканчиваю. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч.